Йоу, славу алейкум. Совсем недавно вышел клип у Корнея Тарасова, великого моего бойца, который участвовал в битве за хайп и победил. Давайте посмотрим, что из себя представляет его творчество. Кстати, у него еще вышел альбом, за ним его чуть позже. А пока поехали смотреть клип. Нас встречает вот такая вот кликабельная превьюшка. Корней Тарасов. <звы> Кстати, он говорил то, что на альбоме у него будет OG Буду Но я очень быстро прощакал весь этот релиз И он имел в виду вот этот вот маленький отрывок Но достойно вашего внимания Давайте еще раз прослушаем эй она отводит меня здесь Артема Тарасова, его брата, который немножко убирает, но немножко это все выглядит комично, но с таким битом, с такой подачей, это действительно звучит качок. Давайте еще раз, еще раз, еще раз. Эй! Эй! Эй! Собачка прикольная. За что мне нравится этот чувак, потому что он просто появился из ниоткуда, стал выступать на бит битве за хайп, стал моим бойцом, и тут внезапно, внезапно стал рэкером. Ну, в принципе, для человека, который никогда не занимался музыкой, это очень крутой, крутая подача, крутой трек. Давайте посмотрим еще что-нибудь, может увидим интересное. Пока что это просто такое цветовое видео, ознакомительное, как промоушен. Ничего супер крутого здесь нет, конечно, да, прикольные всякие транзишны, переходы и так далее, но чего-то прям вау-эффекта это не вызывает. Короче, было бы, если бы эта песня была буквально минуты на две, припев, реально, да, кочевый, такой брак, крутой хоп, цепляющий, но дальше, дальше уже не особо интересно слушать и не особо приятно. Видно, что человек не совсем уверенный, потому что в клипе такие довольно-таки странные движения. Что могу сказать? В принципе, неплохой клип для начала такой вот карьеры. А в комментариях здесь полный трэш, не особо это кому-то все зашло. Видно, что сделано на серьезном продакшене, но, мне кажется, больше нужно было уделить подготовке самого артиста. То есть, ну, вот эти движения неуверенные, они как-то сразу бросаются в глаза. В принципе, неплохо. Напиши в комментариях, что думаешь по этому клипу. Увидимся в следующем видео, послушаем что-нибудь интересное и выдающееся действительно.